Так, начинаем вторую игру. А, предварительный отчет... Бе Бе Беатрис Ханна. Так, ну ладно, я понял, что мне нужно брать вот эту ЕМПшку, наверное. Обязательно фонарик. Ну, и, наверное, стекло это возьму. Поскоропс. <звучит> так, а дом? Он... Кто это? Можно свет, пожалуйста? Так... Вот эта на прошлый раз меня напугало В этот раз ничего нет. <звы> картина дурацкая. О господи, что это за доме тут? С ума сошел бы. сколько не показывает вот эти штуки ничего не видно О нет включи обратно <как> что я не хочу никуда идти это можно считать что Ну нет взаимодействие почему-то им по не сработало я там не был так туда я пришел В подвал не пойду А мне выбора нет свет можно пожалуйста сразу вот сразу можно свет включить там. Кто делает так светильники, что нужно, нужно проходить? О нет! Я слышу, кто-то дышит. Так, туда пройти нельзя. Ну ладно, в где он вообще тогда получается? Интер... А он меня слышит? Интересно, как фосмофобия или нет? Наверное, нет. Ой, господи! Я уже боюсь, что... С... С это... Так, это вход был. вообще ничего нету а, в целом у дом немножко изучили Ну хорошо вот где я там пилила что-то может и эта комната что это ха-ха ха-ха где какой-нибудь улика я сижу весь напряжением меня уже спина устала короче у меня есть подозрение что она получается в комнате нет не в этой где ногу пилили, или что там, тело пилили, не знаю. Вот здесь. Вот здесь. Блин, можешь сходить за чем-нибудь другим? С другими шмотками, вещами. Так, стоп, где я? Ха-ха, ха-ха. Стекло, запотевшее. Странное. Тут ничего нет. Свет моргает. Поду схожу за какими-нибудь другими вещичками. Только выход бы найти. О. Господи. МП-3. Ничего нету, да, в этой штуке? Получается, мы ну, здесь прямо на входе. Так, ладно, пока вот так скину сюда, все, и поду схожу. у меня нет хочу тут мольберт взять сейчас тут руль возьму Это все трещит это невозможно, невозможно играть. Все света нигде нет. Ну, что этот руль не работает? Кто-то бракованное мне оборудование дали. Ничего не работает. Еще и свет везде выключает. Я сюда пойду. Блин, ну если логика такая, вот здесь нас свет не выключает, может быть ее здесь и нету, может быть все-таки она там, где вот она я, швырнула кружку эту. Блин, я вообще не понимаю. Что у меня еще в руке? Стекло. Буду с ним ходить. Смотреть все. Иду в подвал схожу. Зачем так пугать? Сюда нельзя заходить? Какой-то странный дом максимально. Что за кресло просто в коридоре стоит? Блять. пт-моде весь в мрашках просто. О -о -о -о -о -о -о. Да не работает эта хрень. Короче, херня. А! она так работает? О, моё Так поставлен на проход. А, это тут не работает. Но я не знаю, что делать. <laughs> я хочу здесь стоять. О. О, кстати, стоп. Настройки управления. На что разговаривать? В. А что можно доски сдавать? Гост, can you talk? как такие там? Как на английском ты молодой? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Гост, give us a sign, give us a sign, give us a sign, can you talk? Гост. гиви сасайн. Гивы сасайн. Гивы сасайн. Да ну нафиг. пусть тоже здесь лежит. Подуза схожу, поп попробую поговорить. Надо просто понять вообще, какие здесь сети задавать вопросы. Меня вот это хрен смущает, конечно. А, настройки, игра. Бег бросить Ну все ладно подобрать А блин оу Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Can you talk? О, oh, hey. мать! Гостка не толк. Нет, это новая игра. Привет. Ой. О! Он за мной бежит. А! А он меня слышит и так. Все, я понял. Нет, я а только сегодня ее купил. А может здесь? Вы валяется. Манга и что? Потаю? что в Таиланде? Призрак. Ой! Что это? Я не могу туда зайти. на тебе рисуй тут мольберт тебе поставлю вот эту штуку на тебе тоже рисуй я не понимаю что он что он там сделал Свечка горела, разве? Я тут дергаюсь вообще, я сижу весь напряжение. Пойду эту штуку посмотрю. Кэню толк. Гивисасайн. Гост, гевиса сайн. Господ, кивисосайн. Сколько? Три. МП три. А что еще можешь сделать? Да смотри быстрее. Но я попросил его дать знак. Он дал знак. Я вообще не знаю, что делать мне. Гост, can you talk? Гост, can you talk? Гост, can you talk? Can you talk? Give Гост, give us a sign. Гост, give us Гост, give us a sign. Гост Гивисасайн. Гост Гивисайн. Гост Гивисайн. Гост Гивисайн. Гост Гивисайн. Гост Гивисайн. Гост Гивисайн. Пуста. Короче, мне кажется, он в твоей комнате сидит. Я, короче, не понимаю, как в нее играть. пока что но я уже заблудился так вот здесь мы его пытаемся найти поймать что у нас есть еще вот с этой штукой я везде ходил Да. Гост, give us a sign. Подожди. А что, э, мы ловим призрака? костер загорелся телевизор отвернулся Ну MP4 только и ты не хочешь мне нарисовать на Мальберте Она вообще работа. Ты разговариваешь со мной или что? Гост. Айкетчи. Гост. гивы Гост. Гивы-сосайн. Георгик. Нет, не дядя. А ч ⁇ они все разные появляются? Мне, мне вс ⁇ Я вон? Ой! Нет! А вс ⁇ Ух! Знаю, ну, что тут я весь в мурашках сижу. Похоже, он меня ловит.